Представляю вам набор антиэйдж для возрастной и усталой кожи. Данный набор будет отлично подходить тем, у кого уже появились первые признаки старения, преждевременные может быть, то есть возраст оптимально 30 плюс для применения. Если есть мимические морщинки, если есть какая-то дряблость кожи, то данный набор отлично подойдет. Здесь есть полноразмерные версии наших профессиональных препаратов, например, очищающий гель на мягком паве, поверхностно-активном веществе кокоглюказиде, который для самочувствительной кожи подойдет и не будет пересушивать ее, не будет нарушать микрофлору. После завершения очищения, то есть умывания, мы э, используем обязательно тоник, чтобы восстановить pH, чтобы дочистить кожу от каких-то балластных веществ, которые находятся в допроводном воде. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином имеет текстуру легкого геля или сыворотки, то есть он больше напоминает тонер. И его можно использовать двумя способами. Либо наносить на ватный диск и протереть лицо, либо нанести в ладошки и такими похлопывающими движениями Просто впитать в кожу после умывания. Дальше мы можем наносить активные сыворотки. В первую очередь мы нанесем сыворотку миарилакс с 7% пептидом аргирилином, то есть пептидом миарилаксантом, который снимает гипертонус мимических мышц. Мы наносим его в те места, где есть мимические морщинки. То есть, вокруг глаз, лоб межброви, переносится возможно, над верхней губой, и немножечко втираем или похлопываем. После этого мы можем на все лицо и шею нанести сыворотку. С двумя видами гиалуроновой кислоты, бета-глюканом и фитокультурой яблока, который будет увлажнять, укреплять кожу. Называется она интенсив омоложения. Тоже в небольшом количестве, буквально несколько капель на все лицо и шею. И хорошенечко впитываем легкими массажными движениями. После этого мы дневной уход завершаем нанесением увлажняющего крема. Это универсальный, подходящий практически для всех типов кожи. Крем имеет очень легкую текстуру, и увлажняет и питает кожу и защищает ее от ультрафиолета в осенне-зимний период то что имеет солнцезащитный фактор 10 очень хорошо подходит в качестве базы под макияж и если мы например вечером или утром испытываем проблему с отечностью в зоне вокруг глаз или у нас есть темные круги мы можем дополнительно использовать средства специализированные это гель для кожи вокруг глаз с пептидом астерилом который работает как раз с проблемой темных кругов и снимает отечность